Всех приветствую, очередное видео Пришла посылочка Значит, это mp3 player Вот в таком конверте Значит Интересно очень службы доставки доставлялось. Значит, отследить трек номер, который продавец Выставил через э, Сторонние, скажем Сайты, не представлялось возможным Значит, здесь Продавец сразу указал Ссылку, откуда можно отследить но ну, немножко вызывало сомнения, зная что есть мошенники и подставляют трек номера с левых сайтов но все таки мы дождались, позвонил почтальон сказал что посылка пришла но ну, это посылка конвертик, то есть почтальон собирался принести мне прямо домой значит по печати видно что отправлено было 30 марта 2014 года так, сейчас у нас по календарю 15 апреля. То есть на 15 день от момента отправки мы это получили. Итак, смотрим, что же тут у нас получилось. На ощупь. Да, пупырчатом. Кстати говоря, Продавец прислал и фотографию момента отправки. Ну вот, сам этот плеер. Так. Вот эта малюсенькая штучка. Вот такой плеер. Digital MP3 плеер написано. Маленький как джойстик. Оценим, нажимается наушники ну понятно какие-то наушники и зарядка usb так вот usb mini usb значит есть Микрофон даже есть, то есть может записывать подключение наушников. И как в карт картридер вставляется микро-SD карточка, вкл-выкл. Вот, ну, посмотрим дальше. Так, и так дальше. Ну, переключатель сразу хочу сказать, то есть еле-еле выступает. Буквально ногтем надо переключать. Так, дальше... Вот прищепка, то есть для фиксации. Посмотрим, как будет держаться. Прищепка, походу, алюминиевая. Сам корпус пластмассовый, внешняя оболочка идет тоже алюминий. Ну, цена, повторю, 3 доллара 62 цента. Так, попробуем его, ну, включить там мы его включим, но все дело в том, что батарея это разряжена, поэтому мы ничего не увидим. Ну вот, подсоединили его на зарядку через адаптер. Адаптер не шел в комплекте, это был свой. Включим, вот он засветился прямо. Welcome, Corona, Music. Ну и дальше радио. Чего там Пенгатурен? Настройки, наверное. Ну, то есть, вот такой вот еще дисплейчик есть. Думаю, вряд ли будет. Скоро убегущая строка Тедди бежать. Но уже посмотрим. В любом случае, сделаем обзор, вставим карточку. и так вставили флешку. Значит, клацает. Видно, что прямо тут играют индикатор. Ну, есть переключение на радио. Нажимаем и дальше нажимается. Пошло сканирование. То есть цифра меняется, доход до радиостанции становится. Следующие настройки идут. сколько дисплей горит, контрастность. Но это я не могу понять, что это означает. Может быть по кругу, если играть. вот До настроек эквалайзера так и не дошли. То есть, я не нашел, есть ли они вообще здесь или забиты. Базовые. Что, скорее всего так что вот так вот маленькая штучка наушники включали играет но включить поднести не можем потому что играет музыка это будет нарушением авторских прав соответственно будет инцидент но посмотрим как будет в работе поэтому Будет какой-то результат, можно потом будет снять еще и выложить. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал. До встречи.